Это не вас сейчас тобой прокинули? Меня. Ну, чего не бойтесь. С ним такой пробок не чаще, а два раза в сезон бывает. Вы туда идите, там смотреть интереснее. Не думаю. Это же играет. Ну и что? А? Гражданка, пройдите, пожалуйста, от ворот. Теперь что ты будет? Давай, красенька, давай! Доктора! Это что, доктор? Новенькая, сегодня первый день. Доктор? Да. Степа, на поле. Хорошо, Гриш, хорошо. Идите, больной. Давай сразу, сразу, передавай. У у носилки больной. Носилки? Дорогая, носилки на стадионе не полагается. Будьте любезны, вызовите носилки. Послушайте, я еще никогда в жизни с не у нас сильная Сейчас унесу. Вы знаете, доктор, мне кажется, у вас от сильного удара вышли из строя... Скажите, цех. вы про это слыхали? А я думала, что вы умеете гоняться только популю за мячик. Как видите, весьма уважаемый за Да, конечно. Так же необходимы человечеству, как разложение атомного ядра или полета с Послушайте, доктор, у вас такой сварливый характер, что к старости, мне кажется, будете такая вот... Ложитесь. Зачем? Я же могу идти. Я лучше вас знаю, что вы можете, что нет. Кладите его. Да нет, ну доктор, ну зачем же это делать? Да Да ты не расстраивайся, Винус. Слушай, помни, что врач везде и всегда врач. И на этом самом футболе он тоже может найти применение. Какое? Как какое? Они ведь там бегают, дерутся из-за мячика. Разбегают, значит падают. Падение-то выведки, ушибы, переломы, сотрясение мозга. Да мало ли какие могут быть интересные случаи. Папа, вот ты настоящий хирург. Ну? Ты пошел на такую работу? Я? Нет. То есть? То есть да, да, очень живое дело и интересный почему? Да, но не здоровые все, как черти, эти футболисты. Ничего не значит, все здоровые, как черти, никогда не любят лечиться. Вот тут-то врач должен заставить их соблюдать режим, проделать процедуры, словом диктовать свою волю. Диктовать волю. Легко сказать. Папа, по-моему, врач все-таки должен иметь более внушительный вид. Нехорошо, когда у врача был такая мелкая фигура. Почему? Академик Павел будь чуть ниже тебя, а великий херу Пирогов ниже меня. А Тимирязев, Тимирязев был во Тимирязев, Тимирязев был во! Ну чего ты меня уговариваешь? Диктовать волю. Алло, мне нужен Кравченко. себя чувствуете что меня это совершенно не интересует я вам не обязана интересоваться как врач вы делаете ножную ванночку которую я вам прописала нет не делаю по вашему совету я оставляю футбольную деятельность и улетаю в стратосферу алло алло бросил труп и очень хорошо сделала что она тебе там говорила? Ты да, понимаешь, она говорила, что люди, гоняющие целый день мяч по полю, люди явно легкомысленные. И ты считаешь, что она права? Судя по тебе, конечно. Но она говорила о тебе? Ну, мне просто не было более удачного примера. Ну ладно, хватит, Массаж, она сказала 15 минут. <свист> а самом деле, возьмем тебя. Человек кончает институт, а у него еще не сданы зачеты по механике. И на иностранному языку я знаю. Ну что ж, у меня все впереди, сейчас каникулы. Ты перебивай, старышка, это невежно. И вот вместо того, чтобы работать над собой, человек лучшие свои годы проводит в футбольных воротах. И считать, что это нормально. Согласен, ненормально. Вот передо мной инженер-конструктор, гигант технической мысли. И он никак не может найти время, чтобы закончить свой проект. Да? Вы так думаете? Я не думаю, я уверен. Абсолютно? Абсолютно. Вы видите это? Это я давно вижу. Последней ночи я сидел вот над этим хозяйством. Я вот теперь, по-моему, кончил. Ты что, хочешь сказать, что твой мотоцикл готов? На бумаге, да. Ну, а что ж ты мне ничего не сказал? Понимаешь, я до сегодняшнего дня еще не был убежден в этом. Но теперь, кажется, все. Все! Все! Андрюш, дорогой, ну я не знаю, Поздравляю тебя. Спасибо, всем. Я тебе благодарен. Очень. Очень. А за что ты меня благодаришь? А за то, что ты мне ночью не мешал работать. И потом за твой вдохновенный храп, который мне напоминал звук мотоциклетного мотора там. I'm sorry. I'm sorry. Я сожалею. Я приношу извинения. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Можно немножко потише? Please, пожалуйста. Goodbye. Будь здоров. Amen. Пойдите. I'm, I'm. Пойду открою. Она. Здравствуйте, доктор. Пожалуйста, проходите. Нам очень приятно. Здравствуйте. Прошу вас, проходите. Здравствуйте, больной. Здравствуйте, доктор. Дело в том, что мои обязанности ходят следить за тем, что мои больные выполняли мои предписания. Почему не делаете ванночку для ноги? На самом деле, Андрей, почему бы тебе не сделать ванночку? Вы ее сделаете сейчас же при мне. У вас есть какая-нибудь подходящая посуда? Конечно. Если медицина требует, я найду. Хорошо. И горячей воды. Слушаюсь. Вы взрослый человек, а за вами приходится ухаживать как за ребенком. Если вы уже сделали ноги своей профессии, хоть к ним относитесь серьезно. Снимите туфель. А что это у вас за чертежи? Это траектория полета мяча. Не Надеюсь, что вы меня сможете рассердить. Я пробуду здесь столько, сколько мне нужно. Боли ощущаете? Ощущаю. Сколько вам лет? Это что, частный вопрос или медицинский? Разумеется, медицинский. Когда 27? 27. И что ж, футбол для вас до сих пор основное дело в жизни? Представьте себе, да. Футболист. Скажите, доктор, а сколько вам лет? Нет. 24. И тем не менее, вы успели приобрести такую серьезную и положительную профессию. Да, представьте себе. Ну что ж, я одобряю. Что говорить? Ставьте ногу в тазик. Глубже. Будете делать ванночку каждый день по 20 минут. С последующим легким массажем. Температура воды 35 градусов, ноге полный покой. Да, кстати, товарищ Курочкин. Мне говорили, что у вас была повреждена правая ключица. Ой, это было давно. Прав, пустяки, доча. Как пустяки, ты не щадишь себя, Семен? Поднимите руку. Сделайте вот так. Ощущаете боль? Ощущаю. Завтра 10.30, зайдете ко мне. Я вас направлю на рентген. До свидания. Свидание. Ощущаешь? Да. Она нас всех в госпиталь уложит. Угу. Спокойнее, Семен, не суетись. Удар точнее. Берут. Берут! Семен. Ну что? Ну что, что, Николай Иванович? Я с его такими мячей боюсь. Попробовать примите. Не те годы, Сеня. Я свое отстоял. Твое счастье, что тебе не, не приходится против него играть. Андрей, а ну одиннадцатиметровый. Что против меня имеете, Николай Иванович? Семен! Ну, Сеня! Спасибо. Спасибо. Спасибо. Кравченко, сойдите с поля, я вам запретила играть. Николай Матвеич, разрешите? Ребята, помните мое слово, она Кравченко не велит играть. Я хочу с вами поговорить. Пожалуйста. Видите ли, доктор, чувствую я себя хорошо. Зашел с поля, потому что капитан команды обязан показывать образцы дисциплины. Но мы не оранжерей на дуванчике. В следующий В раз я... В следующий раз вы также исполните предписание врача. Да поймите же, у нас завтра встреча на кубок. Понимаете, кубок? Я смотрю у вас и, может быть, сокращу срок. Но завтра вы играть не будете. Да именно завтра-то я и должен играть. А разве без вас нельзя играть? Есть запасные игроки. Степа, стань на мое место. Это почему? Потому что завтра ты будешь играть вместо меня. Что, сняла с игры? Ну да, еще на три дня. Может быть, можно ее уговорить? Ее не уговоришь, у нее характер. Это моя сестра сняла Кравченко с игры. Все испортила, а еще сестра называется. Там тянет. моим уже время. Судья время! Судья! Судья! время! Судья! время! Время! Судья! Судья! Судья! Судья! Играли лишние две минуты. Сейчас я ничего не могу сделать. Разберемся. Нужно, чтобы Нефедов сам признал свою ошибку. а где же Нефедор? Нефедов идет сюда. Ну вот, заиграли тут. Что наручно, что? -то? Снять капитана перед такой игрой. Ну что ты действительно сегодня не мог играть? Мог. Вас Спасибо, доктор. Вообще, вам команда благодарна за помощь. Ну, дарите лучше себя. Я ничего не понимаю о вашем футболе, но мне кажется, что команда, которая проигрывает из-за того, что у нее выбыл один игрок, это не команда, а детский сад. Ну да, уже слишком. Семен, а что я мог сделать, Андрей? Я три раза прервался к воротам, а мне не давали мячей. Да правильно, бы очень хорошо играл. А вы ему не доверяли всю игру вели краями. Нам, выходит запасной на нужно играть так же, как всегда. Если с отделения выбывает боец или даже командир, так отделение не останавливается, а продолжает драться и побеждать. Вы действительно плохо разбираетесь в футболе, но вы правы. Я нас товарищ просил передать, что он погорячился. Простите, меня, Васильевич. Здравствуй, товарищ Курочкин! Как узнал, ну кто из вас не знает? Я кто? Я Гоша! Да-да, сейчас позабой, она кухню вообще делает. А дурочку? Лена, Лена, ты скорее! Гоша, кто такое? Что случилось? Сам Курочкин! Лена, скорее! Курочки! А кто такой Курочкин? Курочкин, сам вратарь! Вратарь? какой курочки? Я вас слушаю. Здравствуйте. Понимаете, Елена Васильевна, маленький товарищеский ужин по случаю переигровки. Мы вас очень просим. Вот... Ну что ж, спасибо. Нет, отвечать за мной не надо. Папа, это удобно, если врач идет в гости к своему пациенту? Странный вопрос. Почему же нет? А Одну минуточку мне не мешает. Это даже хорошо. Пациент больше доверяет врачу, когда лично знакомся. Ну, точно вам не обещаю, но постараюсь. Обязательно. Постараюсь. Ну что? Точно не обещаю. Наверное, не придет. Значит, обиделась. Я уж говорю, зря звонили. Не придет. Ну, все-таки нужно было позвонить, просто из вежливости. Ну, из вежливости позвонили. В общем, не придет, нет. Пойдем. ну как у вас загружен? Ну, товарищ прошу, прошу. Андрей, Андрей, давайте сделать. Давай. Ну, товарищи, прежде чем начать, я должен вам сделать одно заявление. Одну минуточку. Вот ваше место. Ну, наливайте вино. Вначале девушкам. Ну, это здесь естественный. Сюда так? Так. Ну, а теперь мне. Николай Романчу, стоп. Больше никому. Как так? А вот так переигровка назначена не на субботу, а на завтра. Никому ни одной рюмки вина и на ночь не наедаться. Будьте здоровы, девушки. Зарезали, Никонор Иванович. Вот если вы завтра не выиграете, так, действительно, зарежете и себя, и меня. Будьте здоровы. Как так, Никонор Иванович. Спасибо, Никонор Иванович. Ну, как же дальше, Никонор Иванович? Дальше. А дальше по домам. О, по домам, давайте, по домам. Да. Давайте, да. По домам да. давайте, давайте. Да. давайте. Да. Всего да. хорошего. До свидания. До свидания, Николай Иванович. До свидания, Никодур Иванович. До свидания, Николай Иванович. До, до свидания. До свидания. Всем благ. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. Да. Ключик получите завтра. Привет. Ну, будем спать. Ты ложись, а я немного поработаю. Нечего на меня так глядеть. С завтрашнего дня начинаю заниматься самым серьезнейшим образом. Через месяц защищаю свой дипломный проект. Ну что ж, Семен, так как с некоторых пор защита стал твоей основной специальностью, я не сомневаюсь в успехе. Заранее поздравляю. Не смешно. Мало взял, глядишь, до утра не хватит. Не хватит, еще возьмем. Семен, Семен. вашим занятием? Нет, нет, пожалуйста, даже наоборот. Благодаря вас. И играть ты умеешь. Если бы тебя в детстве почаще порой, может быть, и ты бы научился если меня воспитывали по новейшему методу, путем убеждений и внушений. Судя по тому, как ты играешь, тебя, наверное, за двоих пород Эх, жалко, что тебя не твоя мама. И вообще ты мне надоел. Вот возьму ее, я тебе какой-нибудь город с интересным названием. А ведь есть такие. Например, Гусь Хрустальный. Или Полустанок Соседка. А знаешь еще какая станция есть? Ерофей Тимофеевич. Ну вот и уеду от себя к Ерофей Тимофеевичу. Кстати, говорят, там сейчас хороший завод строится. Приеду, построю машину, сяду в седло, дам газ и прямо в Москву. Ну, я, конечно, все встречаю, все, конечно, удивляются. Ну, конечно, удивляются. Эх, какая говорят, замечательная машина. Только есть один недостаток. Конструктор хвосту. Да нет, не хвосту. Я еще немножко поработать. Может быть, я действительно сделаю хорошую машину. А знаешь, Андрей, я сейчас поймал себя на том, что я тебя завидую. А чего же мне завиду? Я себя чувствую иногда таким. Бездельником? Ну зачем уж так резко ставит вопрос? Ты понимаешь, Шевен? Да, ты понимаешь? Подожди, я говорю, ты понимаешь? А ты-то понимаешь? Ну что? Потому что это она пришла. Ты же говорил, что она не придет. Как? Да. Здравствуйте. Здравствуйте, Елена Васильевна. Здравствуйте. Здравствуйте, Пожалуйста, Вы проходите. Проходите, пожалуйста. Одну минуточку, простите. Наверное, слишком рано, да? Да нет, нет, что вы, Елена Васильевна. Понимаете, Елена Васильевна, у нас завтра переигровка. Вот пришел Никанор Иванович и всех нас разогнал. Всех? Да, всех такой случай. Спать всех послал. Вот собрались поужинать и... Ну, пустяки. Я понимаю. Желаю вам завтра выиграть. Спокойной ночи. компанию бездельников, которые ничем не интересуется, кроме своего футбола. Ну что ж, мы играем в футбол. Мы любим его. Нам нравится эта игра. А почему вы улыбаетесь? Я просто так подумала. Вы, конечно, знаете, был такой ученый, великий ученый Павлов. Физиолог? Да. Так вот говорят, что он очень хорошо играл в городки. И выкроил время для того, чтобы совершить переворот в науке. Да, сначала городки, а наука потом. И, нет, нет, вы поймите. Это страшно просто. Я убежден, в мире существует одна страна, наша страна, где созданы все условия для того, чтобы человек развивался гармонически. Вы понимаете, чтобы он хорошо работал и хорошо плавал брас, чтобы он умел строить новое и отличить Чайковского от Листа. Вы чтобы каждый человек понимал, что частица народа и служит своему народу. Чтобы человек презирал пустоту и пошлость и любил настоящую красоту. что он никогда не останавливался, все время хотел быть лучше и лучше. понимаете? Понимаю. И потом не смейте не любить футбол. Слышите? Если бы вы знали, как нам тренировка помогала на фронте, как футбол развивает волю к победе, чувство товарищества, упорства, а почему молчите? О чем вы думаете? О а вас? Хорошо или плохо? Лучше, чем раньше. А почему? Не знаю. Может быть, потому что я грозился сделать хороший мотоцикл? Ну тогда он да, вам докажу, что я буду драться за проект руками и ногами. Ногами? Да, ну уж не продирайтесь к слову. Я вам докажу, что я умею держать слово, машина будет построена. Докажите. Докажу. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Время! А -а -а. Кравченко опять нет? Нет. Это никуда не годится. Капитан команды а целую неделю не является на тренировку. Команда с трудом вышла в полуфинал, предстоит серьезная встреча, а он ведет себя как мальчишка. Он говорит, что болен. Растяжение связок. Какое там растяжение? Корпит над своим проектом. Бегает в министерство. И вообще, что это за команда такая? Левый край, ботаник, правый на трубе играет. А ты, инженер, что изобрел? А футбол тебя что, это игрушка? Что вы меня кричите, Никонор Иванович? Я... Это я освободила Кравченко. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы его освободили, а он совершенно здоров. Он жалуется на боль в колене и связках. И вы ему верите? Я смотрела его. Ну и что же? По-моему, ничего серьезного. Объективных данных нет никаких. И все-таки вы его освободили? Я обязана верить больному. И послала его на рентген. Это такие лучи, Никонор Иванович. Здравствуйте, доктор. Семен. Рентген. Вот вышибут нас с полуфинала, вот будет тогда нам всем рентген. Пошли на поле. Да, медицина. Слово имеет председатель технического совета. Прошу Ерофей Тимофеевич. Проект, представленный товарищем Кравченко, состоит из двух частей. Первая часть касается машины как таковой, ее конструкции, расчетов и прочее. Во второй части разработаны новые производственные процессы обработки деталей этой машины, исходя из их конструктивных особенностей. В своем кратком сообщении я коснусь лишь второй части проекта. Товарищ Кравченко утверждает, что при условии сравнительно небольших капиталовложений, применение его принципов технологического процесса может привести к повышению производительности поточных линий на 5-8%. В этой части своего проекта товарищ Кравченко допустил весьма значительную ошибку, которая объясняется его неверным представлением о пропускной способности высокопроизводительных агрегатных станков. Комиссия, которая была поручена изучение этого вопроса, ответственно и авторитетно заявляет, что сочетание нашей техники, которую на сегодняшний день мы имеем на большинстве наших заводов, и принципов Кравченко может дать не 5-8%, а 25-28%, товарищ Кравченко. Ну, Ерофей Тимофеевич, вы так говорили, что... Это еще далеко не оптимальный цифры. Да я не об этом. Ну что ж, товарищ Кравченко, Будем строить вашу машину. Поздравляю. Спасибо. Спасибо, Павел Васильевич. Павел Васильевич, завод, который мы имели в виду, освобождается через два месяца. Следовательно, мы должны предупредить конструктора, что необходимо немедленно приступить к изготовлению опытного экземпляра машины. Иначе, товарищ Кравченко, в этом году, по крайней мере на нашем заводе, мы не сможем приступить к серийному производству вашей машины. Значит, надо приступить немедленно. Пару дней на сборы и на завод городок. В какой городок? В город. Городок. Тоже интересное название. Ну, желаю успеха. Счастливого пути. Спасибо. До свидания. До свидания. Товарищ Капченко, Простите, Павел Товарищ Капченко. У меня к вам есть один личный вопрос. Ваша команда вышла в полуфинал. А как же кубок? Я задаю вам этот вопрос как болельщик. Есть же запасные игроки. в финале прочту в газете. А команда? Что скажет команда? Она... Не знаю, что они с вами сделают. Убьют? Ты понимаешь, что ты делаешь? Ты что думаешь, капитан команды это... Нет, Андрюша, капитан команды это... Где моя синяя рубашка? Не бодрись. Да. Пожалуйста, не делай вид, что у тебя такое прекрасное настроение. Ты понимаешь, что ты делаешь? Понимаю. Ну, объясни мне, что ты делаешь. Еду в городок строить машину, которая называется мотоцикл. В отличие от автомобиля имеет два колеса. Если бы я мог, я бы тебя отлупил с большим удовольствием. Это Этого ты можешь сделать по двум причинам. Во-первых, потому что я мало сильнее тебя. А во-вторых, ты не убежден, что ты прав. И ты можешь говорить, что я не прав. Через 10-12 дней решается судьба кубка. А ты бросаешь команду и едешь... В увеселительную прогулку. бабочку ловить, загорать. Я еду строить машину. А это теперь главное дело в моей жизни, понимаешь? Я все понимаю. Да ничего ты не понимаешь. Я еще по инерции тебя считаю серьезным человеком. В кончащенности тут у тебя впереди такая работа. Ты бы так же поступил на моем месте. Подожди, где-нибудь встретимся с тобой на работе. Я тебе припомню этот разговор. Где моя синяя рубашка? Не знаю. Правда, ящик стала. А, правильно. Кстати, в городке хороший завод. Прошлись туда на практику. И не по-другому. Провожать меня придешь? Я? Провожать тебя? Нет. Что ты горбишься? Лёнь, Благ я на хомячей похож. На какого еще хомяча? Хомяча не знаю. Игорь, который в Динамо стоит. Не болтай чепухи. Каждый раз, когда ты приходишь в футбол, у тебя не хватает пуговиц. Скоро ты совсем без штанов побежишь. Что ты меня колешь? Ты ведь не в амбулатории. Беру. Разрешите войти. Да, да, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне нужно с вами поговорить. Пожалуйста. Наедине. Гошенька а, выйди. Спасибо. Садитесь. Благодарю вас. Я заговорю вам, не помешает? Пожалуйста. Лена, Елена Васильевна, можете вы спасти команду? Что? Вы простите, я не так выразился. Вы можете заставить его изменить решение хотя бы на время. Я не понимаю. О чем вы говорите? Понимаете ли. Дело в том, что, ну, в общем, он уезжает. Кто уезжает? Куда? Андрей. Он уезжает в городок. Кравченко? Да как же он уезжает? А кубок? Так в том-то и дело, Елена Васильевна. Он бросает команду и едет строить свой мотоцикл, который пускают в производство. Правда? Семен, а почему же вы приходите ко мне? Ведь уезжает не, не я, а он. Уезжает он, но задержать его должны вы. Я? Да, вы. Команда считает, что вы единственный человек, который может ну, содержать его отъезд. Ну, хотя бы до конца розыгрыша кубка. Команда так думает. Почему? Как почему? Да потому что он любит вас. И Это тоже решила команда. Обсуждали на общем собрании. А что ж тут такого? Общественность давно в курсе. Ах, а общественность уже в курсе? Вот имейте в виду, я об этом ничего знать не желаю. Извините меня, Елена Васильевна. Вы меня удивляете. Вы же врач команды. Вы что думаете, врач эту... Нет, Елена Васильевна, врач это... Вы же серьезный человек, так сказать, работник медицины. Медицина здесь совершенно бессильна. Не скромничайте, Елена Васильевна. В ваших руках судьба команды. Ну, в общем, так и решаем. Спасибо. Иду, иду. Ну что, ну, ну что? Все в порядке. Молодец, Сеня. Хорошо. <смех> хорошо. <смех> Товарищ Кравченко, простите мне мою бестактность, в случае чего разрешите обратиться к вам с просьбой. Всего два билета. На любую трибуну мне.. И моей женя. Mm. Простите, футболом совершенно не интересуюсь. Разрешите войти? Вена, Лена! Здравствуйте, Аннасин. Здравствуйте. Я пришел проститься. Я защитил дипломный проект и добился постройки мотоцикла. Так что я уезжаю. Поздравляю вас. Товарищ Красненький, в долго уезжайте. На год. Что на год? Уезжай. Куда? В городок. Какой городок? Город-городок. Гошенька, выйди. Я э, вступай, погуляй. Как же мы? То есть они. Они не придут меня провожать. А вы? Приду. Прощайте, Лена. До свидания. Прощай, старик. Прощай. Всего хорошего, ребят. Ну, прощай. Прощай. Передай Семену. Они счастливые. А он, значит, так и не пришел. Нет. Вот что, Андрей, я тебя знаю. Ты все равно будешь играть. Если когда-нибудь встретимся на поле, обещай пенальти не бить. Ладно. Прощай, Сёпа. Мы скорбим. Мы очень скорбим. Кто мы? Мы болельщики. Андрей. А -а -а. Спасибо. До свидания. Всего, ребята. Здорово. Пиши, Андрюша. Здорово, да, здраво, всем товарищ, Дядь, раз, Мы Мы. Bye. Yeah. Порвал шестеренки. Коробку скоростей опять проверять нужно. Придирайте с Кравченко. Приличная машина. Пойдет в серию. Хорошая машина, Николай Сергеевич, не ломается. А за доверие спасибо. Давайте комбинезон снимем. Сейчас, сейчас, сейчас. Не сейчас, а немедленно. Знаете, доктор, почему-то у меня с врачами всегда ненормальные отношения Значит, это предельная скорость мотоцикла. Так. А вот скажите, какова основная задача? чтобы построить хорошую машину. Ну, вы все написали? Ну, все там все, но вы поймаете, вместо жизненного очинка получается какая-то техническая статья. Что с вами сделать, а? Мы поищем выход из положения. Пишите, скажем так, волнующая встреча. Вчера мы посетили инженера Кравченко. Нас встретил гладко выбритый молодой человек. В глазах его светился незаурядный технический ум. Вот мы пришли к нему в выходной день и долго. Мучили его техническими вопросами. Ухожу, ухожу. Одну минуточку. Так. А это что, ваш папа? Нет, это папа девушки, которую я люблю. Они лучше ли поставить фотографию самой девушки? Это знаете, примитивно. Так даже интереснее. Действует на воображение. Вот если отбросить усы, ну очки снять. Глаза такие же большие, и рот почти такой же. Представляете? Очень красивая девушка. Ну, я прохожу, простите, пожалуйста. Да, до свидания. Вы где проводите выходные дни? Да знаете, как-то некогда было, нигде. А у куда идете? Я сейчас иду на стадион. А что, матч? Да нет, тренировка. Подождите, я с вами пойду. Пожалуйста. Скажи, пожалуйста... отошли, гражданин, а то вот мячом зашибут. Ничего. Тысячи глаз весь наш город сейчас на футболе, Он душою болеет за нас, футболисты, в наступление, мы, как буря, грозды в нападении, А в защите, как стена, так учила нас война, дружбы молодо зелена, футболисты в наступление, мы, как буря, грозды в нападении. А в защите, как стена, так звучила нас война, Дружба и голода сильна. товарищ, не нужно, Поработай сперва головой, Побеждает советская дружба И веселый набор боевой. Футболисты в наступленье, Мы, как буря грозны в нападенье, а в защите, как стена, так учила нас война, Дружной нового села. Закалила спортсменов работа, Золотые согрели лучи. В заграничных далеких побывали и наши мечи. Скоро будет городок. Как много писем сразу получит, Андрей. Жаль, только что телеграмму поздно послали. Вышел бы, повидались. Его вот теперь никакая телеграмма не вылечит. Он своей машиной занят. Великолепный был игрок. Форму, наверное, свою потерял спортивную. Отстал. Повидать бы его хотел. А вы, Лена? Очень. Тут подъезжаем к городку. Ребята, подъезжаем к городку. А кто пойдет опускать письмо Я пойду. Ну, конечно, не Лена Васильевна. Ах, Елена Васильевна, а, Елена Васильевна. А, Елена Васильевна э, ребята, ребята. А, не Дорогой Андрей, едем мимо вашего городка. Дали вам телеграмму, думая, что встретите нас. Но вы, наверное, ее не получили. Да мы ее подали слишком поздно. Нам понравился ваш городок, ваш завод. Вот он гудит сейчас. А слева ваш дом, как вы у меня описывали. Смутно даже движок на вашей квартиры. По-моему, убил? Лена что-то задержалась. А ну, ребят, найдите ее. Михайлович, да, а его нет на заводе. А где он? На стадионе. Не входи. Здравствуй, Вася Курочкин. Здравствуй. Семён Семёнович, Лена приехала. А когда? Только что злая расстроили, и мне опять ни за что попало. А что-нибудь б... случилось? А ну, я не знаю. Упадет. Да нет, вы не беспокойтесь, Леночка. Не вставайте. Ну как он-то? Его отведали. Видела. Ну что? счастлив. Любимец публики, играет в футбол. Как футбол? Так, очень просто. А на заводе-то он работает? Мотоцикл-то как? О каком мотоцикле вы говорите, я не понимаю. И вообще оставьте меня в покое, мне пережить решительно все равно. А команда у него сильная? Не знаю, здесь совершенно интересная. Маша, ну принеси еще водички-то. А вы почему не ходили? Ведь вы же его провожали. Послушайте, Семен, мы не должны ему дать выиграть у нас. Он думает, что он непобедим. Он гонится за успехом. А мы ему покажем, что он ничего не стоит без нас. Семен, миленький, если вы пропустите в ворота хоть один мяч, я не знаю, что я с вами сделаю. Ох, надо выиграть. На самом деле, чего мы испугались? Кравченко испугались. А кто такой Кравченко? Кто его создал? Николай Иванович его создал. Мы его создали. Столько лет вместе играли. А теперь против сыграем. Хотя, конечно, это очень трудно играть против друзей. Ему тоже. Нет, Никонор Иванович. По-моему, ему не трудно. А вот мы его спросим. Андрей! Здравствуйте, глянка Здравствуйте, Андрей. Простите, меня вызывают в судейскую коллегию. До свидания. Возьми свои будцы, Андрей. Они счастливые. Ребята предсказывали мне такую встречу, но я им не поверил. Ты что думаешь, я гастролирую? Я защищаю честь города, в который я уехал ни на день, не на месяц, а навсегда. Ну что ж, ладно. Спасибо за буты, Семен. А сейчас я знаю, как мне нужно против тебя играть. Внимание, наш микрофон на стадионе. Начинаем радиорепортаж о футбольном матче. Сегодня решающий матч. Встречаются команды Метеора и Городка. Капитана этих команд Семен Курочкин. Команда Городка, наш привет! привет! И Андрей Кравченко. В команде Метеор, наш привет! Старые друзья, игравшие когда-то вместе. Андрей Кравченко опять в своем родном городе. Бабушка, это Кравченко. Кто? Кравченко. играет против своих бывших одноклубников. Курочки, Кравченко. Интересно, как сыграет эта молодая команда с нашими опытными мастерами? Вот судья разыграл ворота. Налево от нас команда «Городок». Направо, в своих традиционных полосатых футболках, футболисты «Метеора». Футболисты заняли свои места, вы опять трусите, Семен. Сейчас будет ансвисток и матч начнется. Звучит. Мяч переходит направо. Он попадает к правому краю нападение команды городок. Вот он продвигается вперед, подает на штабную площадку, но сейчас же оттуда мяч отбивает к центру поля. Мяч переходит на левую половину поля. Вот он у инсайта. Тот передает хорошо в центр. Аз налево, если набегает «Бэк». мяч у него срезается, печь попадает к правому краю. Тот он как уже мяч отбит. Значит, получил капчинку, он продвигается хорошо с ним быстро вперед. Вот играет грудью, потом подыгрывает головой. Вот еще раз головой и удар! Семен Курочкин получает первый подарок от старого крючка. пяти метров каждый может! Семён, что же это такое, а? Ну что я могу сделать? Это ж пушка! начинать с центра поля зря Семен вернул они счастливые оп, вы кажется столкнулись они ничего бывает ночь долго защитить в центре поля вот продвигайте немножко вперед хорошо дает пау инсайту то направо вперед дальше туда шумало выбежал я теперь теперь на левую половину поля подходит штубную площадку Я говорила, что мы выиграем. Обязательно выиграем. Быстро сквитались счет. Молодец, все, Хороший игрок. Храбченко должен был начать опять игру с центр поля. Мяч вот сейчас в центре поля. Вот он уходит на левую половину поля. Дает команда метеор. Вот мяч у правого инсайда. Он отдает его еще дальше направо. Мяч около штопной площадки. Вот ходит штабную площадь. Бэк быстро и сильно отбивает его на центра поля. Здесь играет только головой. Вот еще раз головой. Мяч попадает в Кравченко. Он входит в штопную площадку. Навстречу встречу ему выбегает Курочкин. Он у него в ногах. спал. Мяч в руках у Курочкина. А побаивается он все Кравченко. Мяч попадает в правую инсайту городка. Он хорошо входит в штопную площадку. Вот он доходит до лицевой линии. Вот подает. Мяч поднимается высоко. Воздух. Удар. Патриятеля. Ворота. Давай простудишься. Я вас возленавижу. Еще не вечер. Значит, ты не под... Нет. Yes. Хорошо, через минуту ты об этом пожалеешь. Не угрожай. Ах, так. Есть один 10-билет. С совершенно явным намерением забить гол. Вот он идет хорошо по левому краю. Вот подходит к штабной площадке. Вот немножко дает Направо опять входит в штабную площадку. Удар. В ногах у него, братан, отбил мяч. Ну недалеко. Неудачно отбил. Опять ему приходится отбивать мяч. Еще раз удар. Вот на этот раз он выбрасывает мяч, там будет кравченку. Впервые гол. Нет! Хорошо, Синь. Отличный бросок вратаря. Определенно Курочкин сегодня будет дает. Слишком много свидетелей. Вот правое их труло, нападение опять идет вот так вот. Мяч у правого инсайта. сзади его кто-то догоняет, пособляет ножку, он падает. Так, нельзя Штраф, штрафной удар. Некрасиво! Давай, Кравченко! Гоша, пересядь. Вот видишь, как вредно бывать на футболе. Да-да. Однако очень занимательная игра. И я теперь начинаю понимать Гошу. Сток. Правый край подавил углубой удар, вот мяч поднялся в воздух, прекрасно отбивает колоками его, так. мяч уходит. Восьмерки, это правый инсайд, вот он уходит, идет дальше с плечом, ходит куда-то налево, кажется, сейчас будет бить. Нет! ноги ему прекрасно бросился, защитник отбил мяч к центру поля. Вот уже игра перешла на правую половину поля, мяч опять у Кравченко. Вот он проходит вперед, нужно бить. Идет. Не совсем удачно. Мяч отскакивает из штабной площади от ноги защитника, вот опять он у Кравченко. Кравченко входит в штабную площадку, вот еще дальше идет, нужно опять бить. Удар! Кажется, в центре поля опять борьба за мяч продолжается. Ничейный результат не предвещает мирного исхода матча. Кажется, обе команды настроены более чем по боевому. Вратарям. Приходится много работать, но вот печеный инсайдер. Он входит с угла в штабную площадку, обходит защитника. Удар! Три-два. Игроки немного устали. Однако темп игры не спадает. Вот печеный в площадке мотор. Здесь нарушение правил со стороны защитника. Совершенно справедливо судья назначает штрафной удар. Вот мяч бьют в жбую стенку игроков, которая выросла между мячом и воротами. Но мяч отбирают на в избежание недоразумений. Конечно, приятно было бы держать мяч в руках, может быть, старому игроку. Вот выкинули аут. Мяч уходит к правой штрафной площадке. Вот следует хороший пас. Удар! перекладывается на другую половину поля. Вот мяч ушувал. он выходит на штапную площадку, он в на положении, нужно бить по а Отбили его мяч, мяч уже у правого инсайта противника. Вот тот штабной площадки, удар. Блестяще отбивает протарь, ну не успеет он встать, наверное, там. Да? Что наделал защитник? Схватил мяч руками. Что это? Пенальтий. Что? Футбольный термин. Голд неминуем. Ведь бьет кравченко. Алеш, пробей. Что? Он не хочет бить? Да, выходит правый полузащитник. Шестой номер. <музык> Удар! Голд! поля. Им завладевает Кравченко. Вот он продвигается в штабной площадке противника. Он идет на месте левого инсайта. Вот он подходит в штабной. Нужно уже бить поворотом. Ах! Какое неприятное столкновение! Андрей, сапожники с поля! Боже, что за выражение? Немедленно извинись. Сапожники! Боже! не культурно! Да, да, да. Андрей. Андрюша, я не нарочно. Честное слово, не нарочно. Ты мне веришь? Пустяки, Степа. Да, повреждение тяжелое. Карченко покидает поле. Давай, Миша, давай. Передавай, мяч, быстро. Ну. ну, не держи, миш, ну. Ну что ты делаешь, ну? Идите, больной. А то вызову носилки. Носилки! Носилки? Носилки на стадионе не приняты. Что вы говорите? Идите. Неужели его так сильно подбили? Теперь команде городка будет очень трудно играть. Вместо Кравченко, этого настоящего вдохновителя атаки, выходит запасной игрок. До конца матча остается ровно одна минута. Игра опять по-прежнему у штатной площадки Метора. Вот сейчас почти все защитники и нападающие собрались на своей штатной площадке. Вот матч у левого инсайта. Он входит в штатную площадь, подает поворота. Удар! Андрей, поздравляю, победа! На, какая победа? Десять тысяч. Что десять тысяч? Десять тысяч экземпляров, это только в первом квартале. Двадцать тысяч во втором. На, прощай. Вечером увидимся, спешу в редакцию. Бросить уши, снять очки. Ааа, -а -а, Я вас узнал по фото вашего папы. До свидания. Очень рад, очень рад. Прощайтесь спешу в редакцию. Подождите, Юра, Юра! Что это, Андрей? Это мой мотоцикл. Ну и как? Да ничего особенного. Проведены последние испытания. Побит союзный рекорд. Андрей, что же были на испытаниях? А как же они? кого развивает чувство товарищества, сплоченности. Воля к победе. Помните? Вполне вижу. Напряжение на трибунах возрастает до предела. Вот мяч около штабной площадки направо. Вот он почти кое в штабную площадку. Нет, его оттуда отбивают, отбивают. Мяч уже у Он он входит, штопнул площадку противник, он обходит последнего защитника, вратарь на навстречу. Оба парня, значит, медленно катится ворота, голый и него. команда «ЭТО». Ок. приехал. Здравствуйте. Вам кого? А, Елена Васильевну Кравченко. А по какому вопросу? Видите ли, мне бы советовали обратиться к ней за помощью. А вы что, больны? Нет, нет, дело не в этом. А в том, что мне нужно снять комнату в этом городе. Ах, комнату! Вам здорово повезло! Как раз вот в этой квартире сдается комната. Да что? Серьезно, очень приятно. Пожалуйста, проходите. Благодарю вас. Пожалуйста. Чеводанчик, захватите, пожалуйста. Это? Да-да, это. М -м. А что вам не нравится? Чего? Елена Васильевна, к вам пришли! Надолго в наш город? К сожалению, меня командировали в ваш город в качестве инженера на постоянную работу. Что вы говорите? Какой совпадение, я тоже. Да что вы? Серьезно. <соскоп> действительно, поразительно. Как-то... Серьезно. Девяюсь, Девяюсь. простите экспансивность моей жены. Она встречает так каждого, кто снимает у нас комнату. Да что вы? Простите, пожалуйста, вы мне напомнили одного нашего хорошего знакомого. Да. Пожалуйста. Пожалуйста, благодарю вас. А комната очень хорошая, светлая, сухая, солнечная. Простите, а сколько она стоит? Сто рублей. Ну, ты брось, понимаешь, что это вас... с Это чудак с полным бульоном. Соскучился я по вас чертовски. Семён, миленький, завтрак на столе, отдыхай, не скучай, располагайся как дома, а вечером ты нам всё-всё расскажешь. Ну, расступайте! Как машина берет с места? <смех> Дойдешь лишков, тебе близко. Если бы ты был настоящим человеком, ты меня проводил до завода. Пойдем, я тебе покажу настоящие дела. Ну ладно, так и быть. Пошли. У-у, даже побежали.